О том, как заработать очки преступлений, чтобы попасть на скамью подсудимого, мы рассказали вам в предыдущей части видеогайда «Преступление и наказание». После телепортации в тюрьму вам дадут выбор – отправиться в зал суда или принять среднестатистическое наказание. Не хотите париться? Для вас вариант второй. Хотите попытать счастья? Ведь присяжные могут вас оправдать или дать срок меньше. Вам суд? Я напоминаю вам, что обо всем мы рассказываем на примере Восточного материка, хотя принцип един как для Восточного, так и для Западного материков. Сам зал судебных заседаний Восточного материка находится в городе Остерра. Попасть туда в качестве зрителя может любой желающий. Если вы сядете на скамейку зрителя, то увидите всю информацию по слушающемуся делу. Еще вы можете взять камень из груды камней и закидать подсудимого. Просто так, а нечего закон нарушать. Во время суда на вас висит эффект мира, то есть вы не можете атаковать и быть атакованы. И эффект суда. Вы не можете двинуться с места и использовать эмоции и скиллы. Такие же эффекты висят на присяжных и зрителях. Итак, суд делится на 5 частей. Сбор присяжных. Ждем, пока соберутся все 5 присяжных заседателей, которых игра выбирает сама в случайном порядке из заранее зарегистрированных людей. Как попасть в число присяжных, мы расскажем в конце этого видеогайда. Суд. Собственно, сам процесс суда. Начинается он, как только все пятеро присяжных заседателей окажутся на своих местах. При переходе на этот этап вы – подсудимый. Присяжные и зрители увидите табличку со списком претензий к вашей персоне, общей статистикой всех ваших предыдущих судов и вашими данными – никнейме, расе, клане. Начало суда объявляется в специальном судебном канале чата. В этом канале и будет происходить общение подсудимого и присяжных. Рядом с никнеймом подсудимого указано, что он и есть подсудимый. Рядом с никнеймами присяжных тоже указано, что они и есть присяжные. В этом канале могут писать все желающие. И для этого даже не надо находиться в зале судебных заседаний. Именно на этом этапе подсудимый может всеми правдами и неправдами оправдывать свои действия. А присяжные задают вопросы и обсуждают сложившуюся ситуацию. Заключительное слово. От него вы можете отказаться, что и предложит всплывающая табличка. Но учтите, что заключительное слово – ваша последняя попытка достучаться до присяжных, вымолить прощение – или доказать свою невиновность. Вердикт. На этом этапе мы снова видим краткую информацию по обвинениям и ждем, когда все пятеро присяжных вынесут свой приговор. Какой именно вердикт вынес тот или иной присяжный, мы не узнаем. Приговор. Финальный этап суда. Вам показывается игровое время заключения, которое зависит от вердиктов присяжных. Если все присяжные вынесли оправдательный вердикт, то вы будете оправданы и отпущены. Если все присяжные решили, что вы виновны полностью, то вы получите максимальное наказание, время которого больше, чем то, которое было предложено вам до начала суда. Если часть присяжных решила вас оправдать, часть решила, что вы виновны частично, а часть решила, что вы виновны полностью – то игра сама высчитает итоговое количество времени, исходя из всех решений присяжных. После приговора вас телепортируют в тюрьму. О том, что можно делать в тюрьме, какие вещи там можно получить и как оттуда сбежать, мы расскажем вам в третьей части видеогайда «Преступление и наказание». А сейчас давайте поговорим о том, как же стать присяжным. Для начала скажу, что присяжным может стать только игрок выше 30 уровня и с нулевой преступной славой. О том, как отмыть преступную славу, мы расскажем в четвертой части видеогайда «Преступление и наказание». Итак, предположим, что вы – добропорядочный житель восточного материка, который жаждет вершить правосудие. Направляемся в город Остерра на полуострове Рассвета. Там нам надо будет поговорить с интендантом и записаться в число присяжных. Для этого необходимо будет пройти квест по типу Шерлока Холмса. Теперь игра в любое время может пригласить вас присутствовать на заседании суда в качестве одного из пятерых вершителей правосудия. Не переживайте, после суда вас телепортируют обратно, на то же самое место, откуда вас забрали на суд. Если же вы собираетесь на ответственное мероприятие, рейд там или массовую перевозку паков, то вы можете включить в настройках автоматический отказ от приглашений в присяжные. В любое время игры его можно отключить и снова вершить правосудие. После телепортации вы окажетесь в ложе присяжных заседателей зала суда «Ост-Терры». Перед всеми присяжными, зрителями и перед самим подсудимым будет список жалоб, которые рассматриваются. Подсудимый будет оправдываться в судебном чате, зрители и простые игроки флудить, а присяжные задавать вопросы. Самая популярная отмазка «Я бил ботов» или «Я бил клан», с которым у нас «вар». Проверить правдивость первой отмазки не проблема. Ботов, как известно, пока еще на просторах arch Age бегает очень много. Будем надеяться, что компания Mail.ru Games сможет решить эту проблему в ближайшем будущем. Пока же эту проблему зачастую решают игроки самым кустарным образом – убийством. Как правило, никнеймы этих ботов не несут смысловой нагрузки, поэтому и вычислить ботов в списке убиенных несложно. Вторая же по популярности отмазка проверяется тоже не особо сложно. Спрашиваем, с каким именно кланом война у подсудимого и наводим курсор мышки на список убиенных. Всплывающая табличка покажет там клан убиенного или пострадавшего. После того, как вы, господин присяжный заседатель, все для себя решили, жмите кнопочку вердикт. Когда все пять присяжных нажмут эту кнопку, процесс судебного заседания перейдет на следующую ступень – заключительное слово. Ждем, пока подсудимый изольет душу и принимаем решение. Всего вариантов 6. оправдать. В этом случае с подсудимого снимаются все обвинения, 50 баллов преступлений славы попросту списываются, в истории судебных заседаний добавляется единичка в пункт «невиновен», а самого подсудимого отпускают на все четыре стороны. И 5 промежуточных вариантов наказания, от минимального времени заключения до максимального. В этом случае набранные 50 баллов преступной славы плюсуются к общей сумме, а подсудимый отправляется в тюрьму на срок, зависящий от решения всех присяжных. Оправдательный вердикт будет вынесен только если решение об оправдании примут все пятеро присяжных. После того, как вы приняли решение, не забываем нажать кнопочку в нижней правой части окошка. Напоследок обратим внимание на новую характеристику – репутацию присяжного. Каждое участие в суде в виде присяжного заседателя дает вам плюс один к этой репутации. Также, наведя на эту характеристику курсор мышки, вы увидите, сколько присяжных перед вами в очереди на следующее слушание. Зачем нужна репутация присяжного? В данный момент времени, увы, ни зачем. Просто на ОБТ в русской версии убран шарф шерифа, который дает два дополнительных скилла. Приговор на месте, убивающий другого игрока сразу, и арест, отправляющий другого игрока на допрос. Естественно, уважаемые шкалолу и неадекватики во время ЗБТ использовали этот шарф никак не для ловли ботов или нарушителей. Вот его и убрали из игры. Именно для получения этого шарфика и нужна была репутация присяжного. О том, как получить очки преступлений, мы рассказывали в первой части видеогайда «Преступления и наказание». О том, как сбежать из тюрьмы на примере Восточного материка, смотрите в третьей части видеогайда. Если вы хотите отмыть преступную славу, то вам поможет уже четвертая часть видеогайда. Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте в комментариях темы видеогайдов по русской локализации Archage, которые вы бы хотели увидеть. До свидания!